С вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Сегодня мы с вами поговорим о грибковых заболеваниях животных. К грибковым заболеваниям животных относятся э, лишай, трихофития, парша, фавус, микроспория. Их очень много. Вот. Они все вроде бы э, одинаковые и в то же время э, ну, все разные. Трихофития вызывается грибок, есть такой гриб трихофитон. Первое, что вы можете заметить у животного на различных частях тела, вокруг ушей, ушных раковин, на затылке, на голове, значит, в районе глаз, может быть на лопатках, буры сначала, значит, выпадает волос, а затем округлые эллипсовидные, бесформенные пятна такого серого цвета, безволосый участок там, и это дело чешется, кот чешет это дело. Вот. Это э, отличается от дерматита тем, что этот район, этот участок у этого животного, значит, развивается грибковое заболевание. Вам Первое, что нужно сделать, ни в коем случае не заниматься самолечением. Очень контагиозное заболевание, очень коварное, это антропозагонос, то есть этим заболеванием болеет человек, особенно дети. Контагиозное переходит от животного к ребенку, от животного к человеку. Вот. Первое, что вы должны сделать, при первых симптомах заметили пятнышко, заметили другое пятнышко, заметили, что почесывается, и как бы это пятнышко посыпано отрубевидным таким налетом, как бы отрубе. Вот все, вернущий признак трихофития. Лишай. Кота в охапку и бегом в ветеринарную клинику. Ветеринарный врач осмотрит животное и ставит диагноз. На основании чего ставится диагноз? Можно сделать соскоб, микроскопически можно посмотреть, это... Микроспория, есть такое же заболевание, похожее, микроспория. Оно различается, значит, диагностируется микроскопически. Там врач смотрит и ставит диагноз. А лишай можно диагностировать лампой ВУДА. Есть такой прибор, лампа ВУДА, свечение в ультрафиолете. Вот такую штучку я вам покажу. Они есть в магазинчиках. И прекрасная эта штука, где лазером балуются. А тут еще два этих фонарика. Вот, вот смотрите ультрафиолет. Казалось бы, елки-палки, я этот, как только узнал, увидел это, это находка для меня стала. Сколько Скольких животных я спас вот этим вот фонариком. Вот он кот, вот у него пятно, допустим. Я вот этот вот луч фиолетовый направляю но животное, вот оно, зеленое, изумрудное свечение явно в ультрафиолете. Все, я безошибочно процентов ставлю эм, диагноз трихофетия. Все. Поставили диагноз. Ну, надо же лечить, и лечить надо категорически, и лечить надо комплексно, и лечить надо срочно, ибо это очень контагиозное заболевание. Что делает врач? Перво-наперво, пока вы владелец у меня в клинике с этим животным, я поставил диагноз трихофитон, гриб трихофития. Все. Есть у нас сейчас на вооружении вакцина Вагдер. Замечательная вакцина, которая обладает лечебным действием. Я прививаю животное этой вакциной. Для кошек вагдер F, для собак Вагдер. Ну, Вагдер еще можно и применять кошкам. А кошкам только Вагдер-Ф в собакам нельзя. Вот такая хитрость. Но это врач знает. Первый раз я делаю вакцину, допустим, в левую конечность, в мышцу. Через 10-12 дней я повторяю, делаю в правую конечность, в мышцу, бедро. Это условия работы вакцины. И еще через 10-12 дней я делаю в левую. Череду Это с лечебной целью я делаю. Лечу я. Вот. Все, сделали вакцину, и можно... Назначить мази Мазь есть ям Очень неплохой препарат И есть мазь окариофунгицидная Которая лечит вот эти вот Грибковые заболевания Как мазать? Это очень важно Если мы обычную рану намажем Да намажем там э, Квач там Салфеточкой намажем, намажем То здесь хитрость в том, что Мазать нужно, наносить мазь нужно От периферии к центру От периферии к центру вот сюда вмазывая, не размазывая от центра, э, растаскивая, а наоборот, от периферии к центру. Все, ну, в зависимости от того, какой очаг поражения. Из практики скажу, что этот вот гриб, трихофитон, он очень боится препаратов и йода. Можно даже 10% раствор йода взять и э, значит, обрабатывать иодом. йодом гриб боится. Но лечение трудоемкое, лечение длительное, но это лечится. Лечится при помощи вакцины, при помощи, значит, вот, нанесения этих мазей, и многие другие есть препараты, которые применяются. Они в зоомагазинах есть, в аптеках они в ветеринарных есть. Вот. Сейчас с этим бороться можно. Вот. вот это вот все, что касается грипповых заболеваний. Вот. Диагностика и лечение. Не лечите, пожалуйста, не лечите сами. Вы только залечите. И не дай бог не приведи Господь намазать чем-то любой какой-то мазью, а потом прийти к ветеринарному врачу и сказать, доктор, я вот тут лечил, намазал. Вы сгладите картину, вы собьете все, и я не смогу отличить грипп трихофетон от простого обыкновенного дерматита. Вы сгладите мне картину, вы собьете все. Диагностика, я не, я не смогу диагностировать. То ли это лишай, то ли это микроспорит, то ли это декфития, то, то ли это ожог, то ли это... Нельзя. Не делать все, необходимо делать по чистому фону Я поставил диагноз, я назначил лечение, и все прекрасно. И животному хорошо, и вам хорошо, и лучше всего врачу. Беннадигностимур, Беннадигуратор. Хорошо распознается, хорошо лечится. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Что не больше будет от вас вопросов, я на все вопросы отвечу, которые в моей компетенции. Я могу вам тогда помочь. До свидания, всех благ, всего наилучшего.